Бред, сумасшедший. Вот интервью э, Собчак Россия это идеальный полигон для наблюдения за лохожителями. Вы все лохи, русские. Люди, которые завидуют мне, ей это ненавидят ее, это 90%. Называются быдлом. Эта черта, кстати, свойственна именно русским, поэтому я люблю евреев. Меня удивляет абсолютно лошинная, колхозная способность нашего народонаселения. Перекладывать с больной головы на зуб. Итак, все, вот эта книга. Возьмите, Значит, почитайте. Раз. Раз. Что, Значит, на Энциклопедия Лоха. Энциклопедия Лоха, вот все интервью. Валерий Это опыт. мало. Еще, посмотрите, а можно цитаты посмотреть. посмотреть? Нет, но просто цитата немножко э, да. перебрана. Посмотрите, все в интернете. В Нету никакого, вот то, что сказано по поводу того, что я люблю русских или евреев, такая цитата интервью 2005 года. Это ложь, я это утверждаю, и я судилась по поводу этого интервью. Владимир, это не мои слова. Волшеб. По поводу лохов и прочего. И Слушайте, Но ну, если люди 18 оттуда, лет да? выбирают ну, одну и ту же власть, не понимая, ну, вот к чему все. это Вы все выбирали. приводит, то как еще, конечно, они называются? Вот, Посмотрите, вот, что вот, 18 вот, лет с нами делают. Вот да. Нас лишили нашего голоса. Голоса. нас лишили права голосовать. У нас как бы выборы. И люди вот, продолжают вот, это терпеть. Я пришла ровно для того, чтобы сказать, ребят, вы не лохи, вас вот разводят. Вам делают вот. вид, что у вас Этой происходят касты. выборы, да. когда на самом деле Богатый никакого выбора нету. А вы Вам быдло. представляют вот этих клоунов, чтобы вот вы делали вот, вид, вид что у вас реальные выборы. Вот, Но вид. вы же знаете, кто выиграет на этих вот, выборах, опять. так же, как знаю Пропаганда я. Вы же знаете, что в казино всегда выигрывает казино. Поэтому не будьте лохами, которые раз за разом приходят в это казино, а в, казино в надежде выиграть свой да, золотой ключик. Вы да, ничего да, да. не выиграете да, в, казино. в казино. Вы ничего не выиграете у наперсточников. Поэтому, конечно же, не будьте лохами, не играйте с наперсточниками. Пожалуйста, покажите, что вы против всех. Я поэтому и пришла на эти выборы, чтобы сказать, друзья, не надо голосовать за Ксению Собчак. Голосуйте за кандидата против всех. Против всех но этих людей, которые делают вид, всех, что они позиция, которые да, делают вид, логика. что они с чем-то не, она не согласны. Это все театр, она цирк и постановка. Она же не быдло. Поэтому Конечно, прекратите играть в наперстки с наперсточниками. Они вас всегда да. обыграют, и в итоге вы пострадаете, вы ну, окажетесь лохами. Не надо, вот надо ими быть. Вот давайте она быть она умными, такая, образованными людьми, которые понимают, что их здесь просто разводят. Я против этих разводов. И поэтому я пришла на эти выборы, чтобы да сказать что я против всех, против Короче, всех этих людей, да, против, Путина, да, против, Путина, да, против да, всех, кто стоят здесь. Да, да, Давайте да, покажем, да, что, что нас много и что мы не боимся. Спасибо. Вопрос Максиму.